Сегодня мы поговорим про новое обновление, про совершенно новый снапшот, который вышел а, буквально вчера для Minecraft версии 1.14, друзья. Ну, во-первых, а, были добавлены такие а, полублоки, как а, плита из обычного песчаника и плита из красного а, резного песчаника. Вот мы видим, у нас, значит, плита из красного песчаника, это раз, и плита песчаниковая обычная. То есть вот такие вот э, полублоки у нас были а, добавлены в данном снапшоте. Ну и давайте проверим, как же нам с вами получить эти самые новые плиты. Я думаю, ни для кого же не секрет, что делаются они с помощью резака, э, точнее камнереза, да, э, кликнув на него правой кнопкой мыши, попадаем его в интерфейс, и делаем, например, плиты из обычного песчаника. Вот таким вот образом, видите, у нас появились две плитки. Ну и то же самое мы сможем сделать с красным песчаником. Вот, пожалуйста, э, так сказать, любые плиты э, мы можем сделать. То есть такие вот нововведения, друзья. Далее несколько косметических таких улучшений. Э, одним из них стало, допустим, переопределение э, метода спауна големов. Теперь они а, спаунятся почти таким же образом, как наши жители, не от количества дверей, а от, а, допустим, определенных критериев. Это от наличия, к примеру, а, места сбора, от наличия каких-либо, ну, в деревне рабочих, так сказать, мест крестьян, а также кроватей. Разработчиками точно не было указано, а, как именно переопределил система спауна големов, но я предполагаю, что именно так же, как... И жителей следующее нововведение это искусственный интеллект у наших жителей по заявлению разработчиков теперь дети могут играть бегая где-либо в деревне друг с другом давайте посмотрим как это у нас происходит вот у нас видно два ребенка как же они взаимодействуют друг с другом да то есть они я так понимаю сейчас общаются Смотрим за ними, наблюдаем, они наблюдают благополучно за нами Я пока не вижу, что они как-то играют друг с другом Давайте еще попробуем сделать детей побольше Пока что, да, вот э, можем создавать детей только в творческом режиме И только через э, яйцо призыва крестьян Так, давайте глянем, как же все-таки они взаимодействуют с друг другом Мне аж хотелось бы и самому узнать, увидеть Но пока я вижу, что они вроде как общаются, да? Встречаются в местах в определенных и общаются Таких серьезных как бы, изменений я пока не наблюдаю, если честно Ребятки, если вы замечаете какие-то изменения да, в поведении детей, жителей То напишите, пожалуйста, об этом в комментарии, что я упускаю Но по мне, как дети были раньше, так они сейчас ходят, бродят туда-сюда И в принципе ничего такого не происходит еще одно, так сказать, нововведение, это то, что э, флаги, которые мы добываем при убийстве главарей разбойников, теперь невозможно скопировать. Все это, ребятки, вы можете проверить сами по своему усмотрению, так сказать. Ну а мы переходим к следующему обновлению. Следующее, так сказать, тоже косметическое у нас э, добавление. Была, в общем, улучшена э, вся система торговли. Э, но, если честно, это вот таким вот невооруженным взглядом никак не определить. Нужно прям таки... Э, досконально проверять и этот момент исследовать. Я думаю, в процессе игры это будет э, более э, нам понятно. Ну, а также была переработана система воспроизведения звуков. То есть какие-то, видимо, звуки добавили, э, какие-то, допустим, исправили и так далее, я так понимаю. Ну и, наверное, самым главным нововведением стало то, что теперь, в тот момент, когда мы приседаем, мы можем перелазить через вот такие вот, к примеру, преграды. Ранее этого сделать невозможно было, а сейчас, ребят, смотрите, высота у нас здесь идет, получается, не два блока, я ставлю плиты, а ровно полтора. И нажав, допустим, на shift, мы присаживаемся и сможем вот так вот легонечко проползти в такую вот щит. Челочку, получается вот такое вот интересное нововведение раньше такого не было а что ребят вы думаете по этому поводу пишите пожалуйста в комментариях также ребят появилось нововведение которое корректирует а хитбоксы у большинства мобов хитбоксы это то сколько у нас по ширине и высоте занимает к примеру наш персонаж то есть это его так сказать габариты если вкратце так пояснить но опять таки хочу обратить внимание на те недочеты которые якобы должны были быть исправлены но их так и не исправили первый недочет это касательно жителей до сих пор непонятно как наши жители будут размножаться ведь даже на от различных тестах, которые я проводил допустим, сводя жителей вместе и предоставляем всякие возможные условия для размножения. Сердечки над их головами присутствуют, но они, к сожалению, пока не размножаются и этот момент разработчики я так понимаю пока не пофиксили ну и в общем, друзья, искал-искал я так и не нашел ни одной башни еще такой нюанс, то что не исправили значит, нормальное отображение башен разбойников. Все Декорации, которые находятся возле башен Они имеются Сами разбойники имеются, но башни по-прежнему в данном снапшоте, они, к сожалению, у нас не отображаются. Это такой баг, на который разработчики пока не обращают никакого внимания. Может быть, они и отображают этот нюанс, но не могут никак его исправить. Вот такие вот изменения, друзья, которые были введены в данном снапшоте. Ну, а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное предложение из слов, что я размещал в этом видео, то поздравляю тебя и, возможно, в следующем видео именно твой комментарий,